Здравствуйте, дорогие друзья! С вами передача ⁇ Фокус на человека ⁇ В семье появился ребенок. С этого момента его поведение, его вид будут постоянно меняться. Воспитание ⁇ это минное поле, и нет ни одного человека, который бы хотя бы раз на мину не наступил, воспитывая ребенка. Но мы же понимаем, что минное поле существует только тогда, когда нам трудно с детьми. Когда нам с детьми хорошо, все складывается замечательно. А вот когда трудно, как раз и возникают вот те самые условные мины. И возникают они именно в кризисный период. Вот об этих кризисных периодах ребенка мы сегодня и будем говорить с нашим гостем. Доктор психологических наук, профессор кафедры общей психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета Наиля Рустамовна Салихова. Здравствуйте, Наиля Рустамовна. День добрый, Наталья. Спасибо, что пригласили. Я тоже рада, что вы согласились, нашли время, и мы наконец-то с вами встретились. Итак, мы сегодня говорим о... Ну, в общем-то, о детях, да, вот с точки зрения кризисов и, и о том, что это такое. И я э, очень рассчитываю, что вы, ну, в каком-то смысле... Туман вот в этой, для меня, по крайней мере, области немножко разведите и сможете помочь понять, и самое главное, что с этим делать, не только мне, а тем людям, которые сегодня смотрят передачу. Итак, мы остановились, когда я говорила в начале передачи, на том, что есть некие минные поля, условно говоря. Мне бы хотелось все-таки задать другой контекст, даже для самого слова «кризис», не обязательно в психологии. Вот если мы будем говорить... Развитие, то мы, наверное, все понимаем, что развитие это то, что мы приветствуем, то, что мы желаем для себя, для общества, для для вселенной, Мы понимаем, что это неизбежный процесс, и если это остановится, ну, собственно говоря, остановка развития – это смерть. Вот без всяких минных полей, да? Просто вот, поэтому жизнь – это развитие. И в этом развитии много разных процессов. Они развиваются не всегда равномерно. Да? Они развиваются иногда, как бы расползаясь в темпе времени. И, соответственно, какие-то элементы системы развиваются быстрее, какие-то озапаздывают. Э, Но ну, и в любом случае, даже если все развиваются, они меняются. Поэтому то, как установились связи, Отношения через какое-то время не может оставаться таким же постоянным Вот Эти связки должны меняться Но связки – это структура, это более жесткая вещь, чем элементы И дальше мы попадаем ну, по Гегелю в ситуацию вот, того, что нарастает противоречие Одного элемента с другим да, Одних отношений с другими Это, ну скажем, неотъемлемая часть развития там не только радости, там есть трудные ситуации, бывает сложно. Но и, строго говоря, если э, все хорошо, все спокойно, все всегда ожидаемо радостно, то есть большой вопрос, развиваетесь ли вы в, этот, вы в этот момент. Вот эти противоречия обостряются, и становится понятно, что так дальше невозможно, что система не будет не развиваться, не жить. Да? И вот эти моменты мы называем кризисом. Решение в кризисе находится. Если мы перейдем, переведем концепцию Гегеля конкретно на семью, в которой появился ребенок, и будем говорить о том, что развитие происходит внутри системы, то там действительно то, о чем вы говорите, есть положительные моменты, не требующие никакого напряжения, когда ребенок заговорил и родители хлопают, хлопают в ладоши, потому что он заговорил, когда он пошел. Ну, то, что бывает, как правда, раньше, да, либо ползать начал. То есть какие-то а, видят а, позитивные элементы развития, которые, повторю, не, не, не вызывают у родителей никакого чувства да. напряжения, противоречия и так далее. Но так бывает, будет не всегда. В какой-то момент вот эта система, а, элемент системы ребенка, да. да, он дойдет до какого-то а, до какого границы, после которой, чтобы перейти на новый этап, ему нужно будет пройти вместе с родителями вот этот кризис. Но мы, не, мы не осведомлены на самом деле на этот счет большинство людей совсем. Давайте, вот вы говорите, вот ребенок родился, он начал ползать. Давайте начнем с самого большого кризиса, и кризиса жизни, и кризиса семейного. Само появление ребенка. Да, безусловно. Да, это очень сильное изменение системы. Вот только двое наладили жизнь, научились жить вдвоем. И ждут ребенка, они его на самом деле ждут, они готовятся. Но когда он появляется, он все меняет. И приходится все менять, в том числе отношения друг с другом. Не все выдерживают, И это непростой момент. Но так или иначе, этот кризис к нему более-менее... Все понимают, что это сложно, тут бросаются родственники на помощь, да, как-то всем миром вытягивают эту ситуацию. Вот. А потом, да, действительно, все хорошо, ребенок ну, в хорошем случае, если все в порядке mm -hmm. с организмом, с его развитием, вовремя начинает садиться, говорить, радует. Да, это mm -hmm. огромное море, на самом деле, совершенно детской непосредственной радости на каждом шаге. Просто от жизни. Да, мы заново учимся простым-простым вещам радоваться. И в какой-то момент вот, все способности ребенка, все, что он накапливает постепенно, да, вырастает в какие-то новые его структуры, структуры личности, психики, даже организма, которые делают его другим. И другим в том смысле, что прежние способы взаимодействия с ним его ну, не радуют, как минимум, иногда могут расстраивать и даже фрустрировать. И взрослые могут вообще не догадываться. Ну, Например, вот мы дошли к кризису одного года, да, иногда родители в это время могут пугать э, отчаянные такие приступы плача. Такой, знаете, плач, который по интенсивности, по какой-то вот своей, по своему развитию. По он, да? он такой, ну, заряженный. Угу. И он как бы идет к какой-то кульминации, и непонятно, здесь что не дай, что не скажи, бесполезно. Фактически это такая, как по типу истерической угу. дуге, развивается реакция фрустрация ребенка, и мы не понимаем, что произошло. Потому что для нас ничего не произошло. Мы много раз, показывал нам пальчиком, вот этим и это. Мы ему давали не то, да. Но он или брал то, что мы дали, или отшвывал, uh -huh. и опять показывал пальчиком, мы опять давали. У него осознание своих желаний, оно устойчивым становится. Просто он вот этот образ того, что надо, держит. Он как младенец, вот, знаете, вот, вот туда, ой, нет, туда, посмотри, вот там птичка полетела. Он, ой, птичка, uh -huh. он про то забыл. Uh -huh. А здесь помнит. И он точно знает, что ему надо это. А мы даем вот это, и друг... а мы не понимаем. Он сказать-то не может. Он куда-то пальчиком показывает, что он имеет в виду. Может, рисунок на обоих, его невозможно ему дать. Вот. Мы не понимаем. И через какое-то время он просто входит в такую фрустрацию, отчаяние, которое он сам не управляет. Реакции, которые Невозможно прекратить ни самому ребенку, ни взрослому. Они, их надо прожить. И которые свойственны для нормальной детской психики. Нормальная mm -hmm. детская психика. Просто на самом деле это отчаяние. Слушайте, когда мы приходим в отчаяние, мы тоже не всегда можем собой управлять. Mm -hmm. вот. А здесь этот маленький ребенок по совершенно для нас ничтожному поводу. Вот ему хотелось это, ту чашечку, а мы дали другую. А ему ту надо. Mm -hmm. И он так ее хотел. Сказать не может, сам достать не может. И вот такое противоречие, устойчивые желания уже появились. Это же хорошо, что они появились. И через пару-тройку наших попыток он может вот среагировать вот так. Он, он этим не управляет. Но некоторые детки еще больше пугают, потому что если вот ну, ситуация такая, он стоит, да, тянется к чему-то, показывает, мы дали не ту. Он на, там через 3-4 попытки от отчаяния mm -hmm. может лечь на пол, биться головой, mm -hmm. да, руками, ногами. Ну, потому что это на самом деле непереносимое для него разочарование. И это один из признаков кризиса. Да? Ну, кризис одного года, он достаточно легкий, в том смысле, что родители постепенно начинают как-то... Научаются понимать его желания. Ну, там, знаете, как не то что желание. То есть уже при приходится подтягиваться самому ребенку. Он начинает борно осваивать советство, а, Что? С помощью котовых... Нет, с помощью которых А, он может сам достать. А. открутить, выкрутить mm -hmm. там, да. Что-нибудь сделать, чтобы... Обеспечить а, ну вы меня себя. не поняли, я тогда сам. Ну да, потому что приходится, да, уже как это открывается, как это закрывается. А во-вторых, да, действительно, он начинает прислушиваться более внимательным кричим, потому что до этого тоже целый год он жил и говорили, да, слов было много, текстов, но он не прислушивался к тому, как это. Говорить, А сейчас он начинает, ушки открываются, да, потому что, ну, надо объяснить. Вот есть же такое средство, да, речь, вот чтобы сказать, не та чашечка, а вот эта красненькая с золотым ободком. <свят> ну, слов-то этих нет. <свят> вот, и начинается вот такой огромный период бурного освоения речи. но, понимаете, вот именно в этом противоречии появляется вот эта вот мотивация, этот сдвиг mm -hmm. ребенка овладевать. Ну, несомненно, родители тоже постепенно меньше пугаются таких реакций, они постепенно проходят. А вот к слову о родителях. В чем заключается э, помощь родить? Как они в этой ситуации могут помочь себе и ребенку? Вот, допустим, годовалый mm -hmm. первый кризис. Ну, Что в данном случае с, с годовалым здесь просто... Он и не такой проблемный. Единственное, здесь действительно, когда очень яркие такие фрустрации, да, родители могут немножечко испугаться, сами напрячься, что происходит, да, надо просто реконструировать эту ситуацию и понять, да, что произошло. Вот, но ну, задним умом, абсолютно задним умом, потому что мы не всегда заранее скажем, что в какой момент фрустрирует, потому что, ну, не, не всегда мы понимаем, что, да, ребенку надо? Вот, ну, я со своей дочкой, мы возвращаемся с улицы, зима, устали, замерзли, я ее несу, заношу да, в квартиру. Вот и оказалось, когда мы стали снимать шубку там, да, и все, она поняла, что все, прогулка кончилась. А мы остановились для нее на самом интересном месте. Мы начали что-то вырезать из сугробика какие-то фигурки, но мы повырезали, мне надоело, да. Мы устали пообедать, я-то знаю, я в курсе. А она вдруг уже дома поняла, что ну все, вот все сугробика не будет. И тут такое началось. Вот с этим полом, с этим отчаянием. То есть это не то, что мы ну, просто нормальное, спокойное отношение. Ну, да? но чё, что это пугаться? Ну, пожалейте, ребеночка, понимать, что вот. ты не остановишь эту реакцию, что вы переживете это вместе, сотрудницу, слюзки. Отвлечетесь на что-то. Вот. Тебе здесь про очень важный момент говорите. Вот прям не хочется специально на нем заострить да. внимание. Если а, мама или папа не понимают, что происходит с ребенком, но видят, что ему плохо, что ему прям вот это отчаяние, плачем, поведением, он демонстрирует, но ты не знаешь, что с ним происходит. Мы все... Мы всегда точно можем дать в этот момент ему любовь и вот это вот, да, сопереживание, сочувствие сопереживания, согреть, прижать к себе хотя бы правильность, да? Вы знаете, в какой-то момент. Но ну, есть момент, когда не надо прижимать, вот он надо. лежит uh -huh. на полу, бьется и головой. Если начнете прижимать, он же сопротивляться да. будет. У него еще вот это отчаяние кипит. Эта реакция надо дать возможность пройти. Выкипеть, как будто пройти бы. Uh -huh. А потом обниматься и жалеть, он же будет уже истощен этим таким довольно сильным переживанием, У -у -у. то такой вот, да потом <смех> поддержать. ну вот в том, чтобы дать ребенку вот прожить эту реакцию, тоже много любви, потому что <смех> да, по автомату да. хочется скинуть. Тут, тут же кинуться да. на помощь. Да. Либо на помощь, либо рот закрой, либо там ну, вот, какие-то такие а, да. подавляющие Вы, меры вы правы, подвести. родители сами пугаются, напрягаются и начинают. Ну ладно, утешать, да, еще, а некоторые начинают ругаться, что вот. Ну, причем от собственного непонимания, беспомощности, напряжения. В этом смысле, конечно, такая спокойное дыхание родителей, такое рядом с ребенком, да, для ребенка это спокойный мир, который стабильный. То есть первый кризис, вот этот годовалый, ну самый кризис рождения, понятно, он связан с тем, что ребенок начинает Впервые, впервые в жизни осознавать какие-то свои, свои желания. желания. И они станут да. устойчивыми. Они устойчивы, и они могут быть ну, невыполнены. И они очень, очень сильные. Но это способ ему, вот его данности в сознании желания и разочарования. Да, поэтому ну, они проходят постепенненько, и в этом смысле этот кризис не вызывает такого большого количества обращений к психологам в том числе. Да. А mm. вот этот второй кризис, трех-четырех или трёх. трёх, пяти? Ну, трех плюс-минус. Ага. У него... У, у что, что, а, с чем связан этот кризис? Какие поведение? новообразования, да, да, да, что да. появляются. Да, это один из самых таких значимых кризисов. Вот его родители замечают действительно как что-то психологическое. Это столкновение такое личности и действительно вот, если вот мы посмотрим и от кризиса одного год идем да, вот ребенок не умел сам объяснить и не умел достать вы же понимаете что трехлетний ребенок уже очень неплохо все что надо достанет и все что не надо открутит. я не просто понимаю я вспоминаю да он он как раз вот эту линию развития Ту мотивацию, да, он ее использовал, он весь мир, вот вокруг, ну, дом, детская, песочница, да, он там уже все, что надо ему, да, открутит, достанет и сделает. И он научился говорить. В три года это говорящий ребенок, у него есть речь. Не некоторые отдельные слова или непонятная вот эта автономная речь, как ее назвали, тоже, да, в науке, а это нормальная, ну, Такая грамматически уже, да. чаще всего угу. выстроенная речь в предложениях, которая помогает ему выражать не только желание, но уже и разговаривать о том, что за пределами ситуации находится. Да? И вот, представляете, да? Вот вы говорите как, точно так же, как они. Вот вот, вот там, где вы живете, вы все можете сделать, достать да? себя обеспечить, кушать, да сами налить, попить. А они все еще. Вам велят что-то. Да, вот. Посмотри, поставь. Так, давай помойся и спать. Ну, знаете, вы же Не уже... несправедливости справедливости на свете. Вы же уже больш... боль, Как это? Я да, большой. Я уже большой. Да. Я большой. Поняла. Да. Угу. А они тут вот... А на самом деле основная здесь линия развития, и что появляется абсолютно нового, ну, кроме речи и вот этой возможности достигать цели, есть более такая крупная структура, и она появляется именно благодаря и первому, и второму. Я деятель, который в этом мире может ставить цели и достигать. Свои цели, угу. которые я хочу да, достичь. Вот. И у меня появляется вот это ощущение... Оно постепенно так конденсируется, кумулируется, кристаллизуется того, что я субъект своих действий, вот то, что субъектностью называется. Uh -huh. ну, в отечественной психологии, может быть, в какой-то степени самость uh -huh. в некоторых зарубежных, но вот это ядрышко жизни от себя. Да? Uh -huh. Ребенок всегда так жил, но сейчас это у него появляется, как его личное вот это ощущение, еда себя как источника, да, вот своих намерений, действий. А, и эти намерения действительно возникают. Вот, он собрался башню делать. Вот он кубик поставил, этот другой, а ему говорят, помочь и спать. слушай у него вообще-то замысел. Да, он его хочет до конца. Инженерная довести. идея можно сказать. Да, мама не вкус. Там она же не поинтересовалась. что делаешь, когда у тебя это завершится? Да, она на часы посмотрела, да, до этого у него я не был угу. да, он жил в каком-то таком коконе психологическом некого мы это, это я вот, оно интересное такое да, в том смысле, что и мы очень интересное, потому что казалось бы что у мамы всегда я была но если мы приходим к врачу, мама приходит к врачу, да, с ребенком там, к им полутора к давалам, да, и врач говорит, ну, что, говорит, как вы себя чувствуете, да, да, говорит да, да, врач. Да, да. И мама что говорит? Мы... Она животик польет. У, У кого животик? У кого животик полил, угу. Кто температурит? Да, вот это вот ощущение мая, она же не только вот на полюсе ребенка. Это общее какое-то такое психологическое мы, в котором, я бы сказала, это такой вот инкубатор для я ребенка, который внутри этого постепенно будет появляться, произостать. Три года, ну, плюс-минус. Три-четыре говорят, на самом деле, это может быть и два и с половиной, и три с половиной. Здесь темпы mm -hmm. все-таки развития индивидуального разных людей по-разному. У детей тоже. <с> вот. Но где-то в районе. И вдруг ребенок нач... вот это я начинает обнаруживать. И за счет этого слова я оно вытаскивает вот это ощущение себя в свет сознания. У него это я появляется, он может это назвать. И тогда, кстати, очень сильно вот это мое, да, которое с я связано. Uh -huh. У детей моя игрушка. Там, вот они они же не жадные. Просто это я, оно вот должно себя как-то пометить, на чем-то себя заземлить. Да, потому что знаете, вот, когда это я появилась, это вот, вот только-только поклюнулась, оно же еще слабенькое, оно такое офимянное, оно само себя не знающее, но уже чувствующее. И вот когда этому я, говорят, да. встал пошел. У -у -у. Да, или, или даже мягко. У -у -у. Да, э оно прямо, прямо вот начинает, а я их, а я хочу башню достроить, а я не буду это делать, Там что вы мне это говорите. То есть это кризис трех лет, он такой, знаете, это реально такое опробирование своего «я» через то, что оно… Вот знаете, для того, чтобы разрушить кокон, надо скалупу яйца разрушить. Это мы должны как-то вот для ребенка в первую очередь разлететься. Внутри ребенка поменялось вот это ощущение, что э, теперь у него есть его я, да, которое что-то тоже претендует решать. А для мамы это всего лишь он стал... Ну да, Вот лапочка, это, лапочка, раньше говорила, вот да, это да, да, Мишенька, да. а сейчас, говорит, это я на фотографии, <свист> да, или там от а, я вот это речь. Поэтому э, в данном случае... Все симптомы кризиса трех лет, они могут быть иногда для родителей тоже такими, вот, ну, упрямиться. Вот прям вот, вот он сказал, что вот не будет кушать. И не будет. Причем ситуация такая, ему самому хочется кушать. Но он же сказал, и он будет насмерть стоять. Или, а мама сказала... И мама сказала, иди кушай. И я хочу кушать. Ну, потому что она мне сказала, мне это становится невозможно делать. Я взрослым иногда привожу примеры, они с радостью все это узнают. да да, да. Прямо себе. Понимаете, если вы с семьей поужинали, и сейчас вы... Ну, вот, допустим, вы, девочка-подросток, с подростками такие истории, с пушериатом, да? И вы понимаете, что взрослые устали, мама приготовила, папа с работы, и вы собираетесь собрать посуду и пойти мыть. И тут мама догоняет, помой посуду. Угу. Вот что с желанием помыть посуду, которая у вас только что было? Обнуляется. Обнуляется. Ну, ты пойдешь, ну, уже... А может, ты не пойдешь, если ты еще такой подросток в таком же... Там близкие немножечко. Mm -hmm. В чем то кризисы, В чем-то mm -hmm. в кризисе, да. Негативизм. Mm -hmm. Все, что говорят взрослые, я делать не буду, потому что не потому что мне это не хочется, или хочется, потому что они сказали. Что а это, а мне, да. А я вот дальше там еще появляется. А, вот это я сам, который тоже я сам, это сам, это сам. Причем ребенок я сам, но сам он все не может. Иногда бывает до смешного. Вот он, я сам заберусь на эту горку. Горка ледяная, ему хочется скатиться, Там он соскальзывает, это еще пример Люнцева Алексея Николаевича, mm -hmm. вот из тех времен, когда не было этих всех пластиковых и железных горок, а гоки делают прямо из снега. И, да? снег, из снега. Вот. и скатывается, папа помоги, папа подходит помочь, уходи, я сам. вот, вот это вот борьба. я сам. Сам не справляется, но я сам. Вот это вот mm -hmm. я, да. Ну и другой такой последний облигатный признак кризиса, частотный, mm -hmm. который взрослых тоже иногда так это устарагивает, заставляет. Когда мама впервые в свой адрес или папа слышит интересные слова. Ага, да-да-да. И неважно, бяка ты или доя. Или еще какое-то. Можно да? еще похлеще услышать. Вы знаете, похлеще будет зависеть от, от лексики социокультурного да. контекста. Сад, Дети будут говорить в том, теми словами, это, может, трехэтажный мат, угу. которыми говорят вот здесь. Угу. Но, понимаете, психологический смысл. И бяки, и матерной материнской конструкции один и тот же. Угу. Да, это вот некоторый такой вот немножечко... Знаете, авторитет мамы. Родители по сравнению с ребенком, ну, вот ребенок трехлеточка, mm -hmm. да? Ну, сколько там? Mm -hmm. Вот. Любые mm -hmm. родители огромные. Mm -hmm. Вот любой самый миниатюрный папа это просто огромный. В буквальном смысле. Буква Буквально. И понимаете, и вы туда говорите. Ты бега например. Да. Вот туда. Какая смелость сумасшедшая это... нужна? Во. Понимаете, как это я ведется жить? Mm -hmm. Жить и начать быть видным окружающим, чтобы его заметили, что оно есть. Оно слабое, оно себя не знает, но оно... Вот, вот я, да, и вот за счет этого бяка, это вот, знаете, вот раньше вот эти родители вот, вот, вот сни, снизу вверх, mm -hmm. вот туда. А тут вот, знаете, бяка нас волну mm -hmm. Социально-психологически Соци Социально mm -hmm. закономерностью. Не самые лучшие, У них другого возрастится mm -hmm. сам, да, это плохой mm -hmm. ну в данном случае он вот до ребенка. Он, Естественно. Ну, в каком-то смысле это самый простой способ. Да? Понятно, что он этически никак не регулируется. И родители как? Вот. Авторитет. Правильное поведение родителей Авторитет. вот в этой ситуации какое Да, вот кризис лет в этом смысле в абсолютно правы о правильном поведении родителей, потому что это очень непростая история. Все ждут какого-то поведенческого совета. У -у -у. Вот делай это, не делай то или делает, там, раз-два-три, да? вы понимаете, это абсолютно нереально. Здесь надо понимать, что происходит, mm -hmm. да? во-вторых, вот каждый ребенок, он какой-то, со ну, mm -hmm. своими особенностями, mm -hmm. да? потому что есть детки, которым просто строго посмотришь или холодно, и они уже все, замерли, да, и они уже испугались, они очень сенситивные, чувствительные. И вы уже их просто побили. Слушайте, а есть же такие бегемотики. Угу. Так с них, как вся вода. Угу. Вы и кричите. И... А для него это вот не существует. Но ну, Нет поведенческого совета. Здесь надо четко понимать ровно одно, что появившаяся я требует того, чтобы его учитывали, что оно есть. Угу. Поэтому теперь вы не... Вообще это можно начинать и раньше. Не надо ждёт, ждать трех лет. Просто это другой человек. Mm -hmm. У него могут быть свои планы, желания. Да? И вы просто, а, ты играешь, ты башенку строишь. Ой, а что ты, вот, сколько тебе еще надо? Ты знаешь, вот уже же пора ложиться, ну, мы бы поиграли, ну, вот нам завтра да, объясните. Ну, вообще мы со взрослыми так поступаем, mm -hmm. да? Что понятно, что хочется еще немножко здесь задержаться, но планы на завтра давай. Прикинем с тобой. Когда вот уже надо ты сможешь завершить, и пойдем умоемся. Я тебе сказочку надо почитаю. Какую то книжку хочешь, да? Вот. То есть, э, ну как со взрослым, у ребенка план, да, пусть он доделает это дело, ну плюс-минус пять минут ничего не изменит. Вот. интонация это уважительная, поднеска на равных. И тогда, вот когда с ребенком так поговорили, вот это я уважили. Есть хорошее русское слово «уважить», uh -huh. да? Ну, кроме этого, здесь еще есть риски, две, как бы я сказала, линии, одинаково неоптимальных. Uh -huh. Первая линия – подавлять и дисциплинировать. И она сложная в каком смысле, да, что никто не снимает с родителей обязанности э, учить э, ребенка нормам требовать их выполнения да и вообще говоря формировать вот эту структуру регуляции до да, его поведения. вот но у родителей иногда в ответ на появление кризис трех лет а они у некоторых не у всех детей могут быть очень громкими вот это я вот просто да на всю катушку себя так заявляет и тогда у родителей возникает такая мысль. Если с этих молодых ногтей на шею, и вот это, это что такое будет? А потом вырастет большой, мы там вообще не справимся. И начинается такое вот, что это надо задавить, это надо как бы показать, кто в доме хозяин, кто тут сильный, властный, мощный. Это вот да, очень и грустно. Здесь да. линии какие? А, родителям все удастся. Они победили. Блажен, кто верует, Они да? победили. Ребенок удобный, покладистый, mm -hmm. послушный. То есть он эту конфронтацию не выдержал. Mm -hmm. Родители завоют попозже. Кто в районе 6-7 лет, когда в школе будет не очень самостоятельно, инфантильно, не сможет отстаивать свои mm -hmm. права? Я знакома с родителями, которые завыли в 18-19 лет... В данном случае победа будет первая. Да? Uh -huh. ну, родителям будет долго удобно, возможно. Да? Может быть, и тех вопросов не возникнет. Там подашь такое. Общем, здесь нельзя говорить, выстраивать четко линия. Но понятно, какая-то дефицитарность личностной силы, такого вот, ну, то, что сила эго иногда называется, здесь под вопросом. Здесь есть риски. Здесь не стопроцентно uh -huh. на все нам. Ну, вот. Другой выход, да, ребенок не сдается. Ну, такие вот крепенький родитель, крепенький ребенок, он продолжает настаивать. Э, вот это противоречие кризисное, которое бы разрешить создать другую систему взаимоотношений, mm -hmm. да, какой-то другой способ общаться, другую интонацию. Какую ее можно заранее создавать? С утра вообще никто не препятствует. Но здесь особенно подчеркивать вот это вот уважение. Да? Вот. вот это не удалось, кризис, это противоречие хронизируется. Хронизируется, становится хроническим, mm -hmm. как такой вот более конфликтный стиль отношений детско-родительских, mm -hmm. да, когда ребенка периодически тут вот так додавливают, а он сопротивляется. Дальше уже вопрос. А, знаете, все-таки психика детская личность детская послабее будет взрослый. Да, ребенок может сопротивляться, там, оказывать, вот это вот, ну, продолжать упрямство, негативизм. Да. Но, а эти формы поведения начинают фиксироваться. Вот хроническая <жас> да, ситуация <жас> и, и травматизация. Потому что ну, кому хорошо жить в конфликте? Мы же все там напрягаемся. Нам, не, нам там не нравится. А здесь по постоянно родители вот, и это напряжение. Ну и дальше может начать рваться, где тонко. А где тонко это могут быть? А, какие-то психические структуры. Тики, из газени ногтей. Там, ну как компенсация, да? Вот напряжение же надо mm -hmm. как-то снять. Соматические. Mm -hmm да, вот где начнется, вот НВС на грани, да, соматики, да. психики uh -huh. там есть, вот, ну, так же, как и тики, кстати, да, это тоже слабость определенных мышц, которые вот начинают дергаться там неподходящем, ну, во имя подходящем месте, и это тоже неуправляемая вещь, ну, и просто соматические заболевания, uh -huh. кожные, uh -huh. аллергические, Симатически, иногда но есть, я не могу сказать, что стопроцентно доказательно, но есть гипотезы, да, что прям конкретные нозологии да, связывают вот с этим, ну, сколько можно жить ребенку в напряжении в таком конфликте, да? страхи, невротические, фиксированные и, и там большой спектр. <смех> больших, большой спектр уже результ... больших возможностей. Да, да, да, уже имеющихся, ну скажем, результатов искажений в отношениях. Да, да, И, да, собственно да. говоря, если вот ну, простой фразы вот вы очень хорошо рассказали, но ну, вот как будто бы в этот период, когда родители пытаются сделать удобного ребенка для себя, они тем самым его невероятно травмируют. Это первая серьезная психотравма, да, в общем-то? Ну, вот мы первая психотравма, вот по поводу хронических таких угу. вещей, Можно они первые. ну, почему мы будем поискать? Ну, ну, ну, хорошо. ну, это одна из очень серьезных систем, да, отношений вокруг раз... я. Да, а которая может это иметь внимание. это да, да. Потому что у нее очень серьезные последствия. Да. Именно вот у той травмы, которая могла, может быть, получена ребенком вот в этом возрасте, да. в силу того, что родители недостаточно внимательно, уважительно, ну и так далее. То, они, о чем вы они сказали. Не же, не да, да, да. Они не перестроились внутри себя. Перестроились внутри себя. У родителей сначала. Потому что ну, привыкаешь, вот ну, лежит он маленький, 6 месяцев, ну, взял и пошел понес, переодел, mm -hmm. <laughs> Тут, а здесь вникает новый источник планов, намерений, которые не всегда mm -hmm. вообще вдоль твоих, а иногда перпендикулярны. И они мешают твоим, и ребенок не в курсе, что ты сюда опаздываешь, ты должен это успеть, ты это, да, и он вот все поперек, поперек, у вас начинаются вот эти mm -hmm. Mm -hmm. конфликты. И в этом смысле, да, могут быть такие срывы, такие обращения тоже бывают, с этими. И, и, и потом это начинает истощать сами же родить. А? Да. Ну вот Андрей Максимов об этом писал. Как ни странно, он не является как бы академическим психологом да, или психотерапевтом, но он публицист. И, видимо, нравится ему эта тема. Я в его книге прочитала, что да, ребенок этот тот же самый человек, только маленький, и он требует такого же уважения, такого же внимания, да. такого же признания, как и любой взрослый человек. И если мы изначально, да, вот вы сказали, вот к этому комочку сладкому очень трудно так относиться, то когда ребенок начал ходить, выражать себя, <свы> говорить и что-то делать, мы просто обязаны перестроить, как родители, свое отношение к ребенку. И это мы делаем не для себя, а для него. Кон... Будут... И, ну, и, в какой-то степени и, для себя для тоже. Да-да-да, я и уже и говорила. Это для себя что тоже. потом по это для, нас. Двигать, да. это для нас, потому что мы строим другие отношения друг с другом. И нам будет легче с этим да. ребенком, когда он не будет упрямиться, когда он тоже начнет считаться с нами. Да, потому что... И это вот, понимаете, я еще не сказала про другую крайность. Когда родители сдаются... Да. Да, и начинают потакать. Угу. Попустительство и такое попу полное. Попустительство, угу. да, ребенок хочет. Они начитались психологов. Они вот, ребенок хочет, ну, значит, у него я, мы сейчас под это я подгребем все свои планы, графики там, да, угу. силы и сосы и так далее. ребенок начинает, как бы вот понимать, что вот все эти взрослые это моторное продолжение его желаний. Uh -huh. Да, он только вот показал, только сказал и избегали, принесли, сделали. Uh -huh. Uh -huh. Да, но у него что не формируется здесь в этом смысле, когда вот я и я, да я и ты, я и другие, между нами есть границ. Вот это uh -huh. я, когда оно возникло. Оно, кроме того, что должно быть сильным и себя почувствовать, оно должно иметь а знать, где граница, граница где он начинается где заканчивается. Вы понимаете, с границами физическими как-то проще, а виртуальные попробуйте, постройте. Когда вам три года, и, и, и вы должны, угу. их, вы их почувствовать угу. должны. Да? Вы, вы, вы когда свои границы чувствуете? Только тогда, когда пришли в соприкосновение с неким другим. И когда вы вместе куда-то с этим другим двигаетесь, и вам одного хочется, вы опять границы не почувствуете. Вы почувствуете их, когда вам хочется разного. Угу. И, и, и когда вот как раз вот эта противоречивая ситуация. В этом смысле противоречие кризиса трех лет, оно строительное. Оно строит вот это вот. Потому что, понимаете, если вы не сопротивляетесь, вас продавливают. У него же границы нет. Он же свою я тоже не отстраивает но оно выйдет в мир. Там же все не разбегутся выполнять все его. Да, там Начнется другая уже фрустрация. Поэтому вот это... Поэтому я говорю, когда из трех лет, такая, надо пойти между Сциллой и Схоже, очень серьезная вещь. Прям. Между Сциллой и хаибдой, да, mm -hmm. с одной стороны. Ты учишь нормам, поучаешь. Ты должен, как mm -hmm. бы, ребенок должен в этом смысле их выполнять. Во-вторых, ты это делаешь в такой интонацию, которая дает ему почувствовать, что его я есть. Mm -hmm. И интонационно и уважительно, что с ним считаются. Mm -hmm. Вот. И в-третьих, у вас все равно будут тевки эти будут потому, что, ну, не могут двух людей равных даже совпадать всегда в планы. И все всегда совпадает, да, в унисон. И вот эти моменты противоречия, когда буквально вот столкновение о планы родителей, а нельзя родителей, ребенку тоже нужно, чтобы он почувствовал, что его я вот здесь закончилась, а там началось такой и, и, и дальше надо договариваться. Ну, понятно, Смотрите, кто будет учить сколько, договариваться. сколько заложено в этом, вот в этом, вот в этом кризисе умение договариваться начальные навыки и умение ощущать свои границы. Да. Ну, мы же знаем, что если человек не с... дает нарушать свои границы, то он точно так же нарушает и границы других людей. Да. Да? А у него... да, он не понимает, что это такое вообще за структура. Знаете, это пони... за Понимать это слово сложно. Ну, не чувствует А границы, здесь он просто, да. вот, понимаете, это вот строительство, знает, они чувствуют. Чувствуют. должны быть построены. Они строятся вот в этом столкновении, когда требуется уважение. Да? Ну, вот это вот чувство самоуважения, оно тоже здесь да, вот начинается uh -huh. у, у ребенка. И годости за себя. Uh -huh. вот Годость за я появляется тогда, когда я появляется. Uh -huh. да? Тоже очень такой интересный психолог Мухина да, со своим ребенком, вот, ну, она одна из последовательниц была в этой традиции. Вот, она решила со своим ребенком. Ну вот не запрещать, там, не ограничивать. Да, вот, так там ребенок возопил, он это нарушил, то нарушил. это из... Мама, ну скажи нельзя, я не знаю, что нельзя. Понимаете, он же начинает проваливаться, если он не чувствует. Вот это ага. «я», оно требует сопротивления. Да, с тем, что вот мы здесь столкнулись, и здесь свое «я» я сама почувствовала. Вот, а здесь в кризисе трех лет происходит впервые. И вот это вот с целой до чувствительного ребенка, вы забьете, еще не желая вообще, не понимая. Какого-то вот такого энергичного, не очень чувствительного, mm -hmm. но ну, сильной нервной системы, да, с кучей энергии. Mm -hmm. Вы там... Он уже вас и вы кричите, а с него как скуся вода. Mm -hmm. Поэтому в данном случае здесь вот формировать этот канву отношений, интонацию, вот это вот, как mm -hmm. мы договариваемся, как планируем, это да, это вот целая mm -hmm. действительно история. Mm -hmm. То есть планируем, договариваемся, слушаем, уважаем, да да, да. да, и... И, его, и требуем и требламу важен, и всем мы же взрослые, и человек, к нашим чувствам да, мы же да, И мы, но для этого мы должны их объяснять, вот, говорить. Вот, вы знаете, я как-то слушала интервью женщины, которая вырастила гениального ребенка, по-моему, в шахматах какой-то mm -hmm. гений был на нее брали интервью, они сказали, ну, как, ну нет, бру, он был а, разносторонне очень одаренным мальчиком, mm -hmm. и у него спросили, у, у этой мамы спросили, как вам удалось, что вы сделали такого, рецепт, скажите, она говорит, у меня нет никакого рецепта, я просто очень много разговаривала с своим ребенком. Mm -hmm. И вот здесь подразумевается все, да, с отношение к нему как к собеседнику. Да. Не, человек не, не жалеет своего времени. Человек этот маленький ей интересен. Это да. всегда чувствуется. Это уважение, опять-таки, да, считается с, с ним как с равным. Но ну, это ведь действительно, по сути дела, и есть. А, пусть схематичный, но такой вот не, не рецепт, а, ну, я не знаю, алгоритм, что ли, да, своего рода. Ну, не знаю, да, но вот... с каждым это должно вот по-своему. Да, жить. но это же общие mm -hmm. шаги, которые, в принципе, mm -hmm. Ну, да, для, для, да. Любой может оттуда взять что-то для себя подходящее. Да, да, да. То есть это общие принципы, правильно. я да, бы сказала да, так. Да? Да. Они конкретные поведенческие да. набор. Вот сделай это, сделай это. Это нереально. Потому что у вас будут конфликты, у вас будут напряжение, это нормально. Uh -huh. Вы будете друг друга иногда фрустрировать, потому что ему хочется этого, а тебе другого. Конечно. А вот следующие кризисы, они... Такие же глобальные, как этот? Или уже все-таки ну, не до такой степени заряженные? Вот таким же является кризис подросткового возраста. Конечно, там уже другой ребенок. Он не впервые свою «я» открывает. Но кое-какие вещи, вот это отстаивание границ, я, да, новые антисимметрия и партнерство отношений с родителями. Ну, оно же не такое, как в с трехлетним. Да, конечно. Все равно, да, уже здесь опять надо искать эту интонацию взаимоприемлемую, эту степень свободы, и ответственности. И что абсолютно точно, вот, по-моему, у вас где-то меркнуло, это же не кризис ребенка, это конечно. кризис системы отношений. Да, кризис всей системы, потому у -у -у. что встреча с новой личностью, которая тебе дана, и состояние отношений для вызов, для тебя, конечно. Для тебя, да. А тут у тебя вот подружка. Подружка, подружка, да, И он по-другому уже себя осознает, он другого отношения к себе, да и будет. Он сам не знает, еще какого. ну вот точно не это. Точно не это. И вы вдвоем ищете вот эту формулу ваших отношений. Все как у всех. Своя формула любви, в общем. Любви, отношения с супругом, отношения со своими родителями, которые уже. Вас отпустили да, во взрослую жизнь. И никто не знает, как ваши отношения будут выстроены. Вы сами не знаете. Вы тут вот, просто вот немножечко пробами, ошибками такими. да. Но если вот общие принципы прислушиваться, уважать... И все-таки я взрослый сильнее. Даже этого не вносим в подростка, как сам не знает, что хочет. Вот, но ему тоже трудно. И вот здесь вот найти эту интонацию вот эту долю свободы, которую вы можете позволить себе дать. Это риск, личный риск mm -hmm. для родителей. Они так это и чувствуют, поэтому не дают. Потому что страшно. Mm -hmm. Страшно. Ну, страшно. Опять-таки столкновение страшно. с А куда он? Да? Mm -hmm. а, где, а как распорядиться? Mm -hmm. И это вопрос... И собственной безопасности вопрос. Mm -hmm. отлично, так, а, об... mm -hmm. так с там чаще mm -hmm. какие-то простые жизненные вещи. Да? Но вопрос, да, то есть... С подростком здесь... Я пропустила там еще один кризис. Просто я вот поскольку с трехлетками и mm -hmm. с подростками во многом он созвучен. Вот, но с подростком здесь же, понимаете, у родителей там это не трехлеточка. Он дома не оставит. вы... Он, он, он может из дома извините зайти... не поставишь. Он же огромный. Он... по два метра ростом уже может быть. Он, он может быть и не по два метра, но просто трехлеточка из отношений уйти сам не может. А подросток может остаться дома, но уйти из ваших mm -hmm. отношений. Иммигрировать, да, и он не, вы ничего не будете знать. Он... А, я извините, все, я теперь услышала вашу мысль. Он маленький не может уйти из отношений именно, а старший, постарший подросток, он из отношений. То есть он здесь двояк. Он может уйти из дома, ну, вот так сказать. А может уйти, ну, остаться в отношениях, да, ну вот ушел, вернулся, там помирились. А может остаться дома, но уйти из отношений? Да. И дальше начинаются обращения, он ничего не говорит, он врет, я ничего не знаю. Он закрылся, он мне не доверяет, я не знаю, чем он живет. Поэтому, по большому счету, родители иск, дать свободу, он получается намного меньший риск, чем остаться вообще без контакта с подростком. Здесь основная вообще-то задача на новых основаниях построить эти отношения с тем, чтобы, понимаете, подросток все равно же слаб в этом мире, он один там не сориентируется, он все равно найдет, да, кто будет его тут вести и на кого он обопрется. А тот ли это будет человек или люди? Вот. И эти риски серьезнее. Поэтому родителю остаться тылом, надежным, опои зоной безопасности, источником знания жизни, советов с тем, чтобы к нему прибежали, когда будет непонятно, трудно, невыносимо. вот, возможно тогда, когда ты все-таки дашь этому я угу. решать кучу других вопросов. Угу. Ну, причем как опыт показывает, подруски вообще не так намного претендуют. Вот исследование. Правда, это давнее да были, но казалось бы такая разница родители подростки, все там как а в итоге Вопросы одежды, досуга, там музыки, там каких-то а а если исследовать такие глобальные мировоззренческие фундаментальные позиции, да, ничего нового все то же самое родительское. Ну вам может свою не нравится, это так бывает. То есть сам с собой живешь, а когда подростки это увидел Свою же. Так правило, правило Тут, свое и видим. Так да. А ну начинает да, быть, да. не, Вот его надо выкачу. Но у нас, собственно говоря, здесь, в подростковом кризисе, остаются те же самые принципы, о которых мы говорили, да, когда да, я про да, трехлетний была. Вот да. Но я еще подчеркиваю, здесь mm -hmm. другая вещь. Для взрослого это испытание подростка. А кто вы такой, как человек в этом мире? Как вы живете? Чем живете? Ну, просто к моим ценностям, собственно. К ценностям, к образу жизни. Да, ты меня учишь наводить порядок, а у себя у чего там на полочке в сумочке? Ты меня учишь жить, а сама как живешь? А вообще, а зачем жить? А у тебя какой смысл жизни? А чем ты горишь? А что, что тебе дают энергию? Да? ты, это же, это же в глазах могут. подростка вопросы mm -hmm. к тебе, а ты, а ты взрослый, а ты знаешь? Mm -hmm. Ты же сам иногда, я же сейчас эти кризисы так и подробно описываю, они те же взрослые, mm -hmm. они те же взрослые могут быть. Mm -hmm. И ну, эта логика была продолжена на понимание кризиса взрослости, но встреча с подростком, который смотрит на тебя широко открытыми глазами, на тебя не как на авторитет, а на... А как ему жить? Лучше вопрос, как ему жить. Он в тебе начинает искать. И идет, господи, ну, невкусно ты живешь. Так, так, так не... точно не хочу. Я так не хочу жить. А где эти образцы? А где люди, которые зажгут во мне этот огонь смысловую? Да, где я могу найти свои пути? Вот я зажгусь. В этом смысле вот эта метафора, что подросток... Ищет пламени. Да, да то, племени. что ему даст, осветит, даст, даст энергию, он зажжется и пойдет. Возможно, всю жизнь будет потом да, вот к этому идти. Это будет всегда его греть, угу. сподвигать. Он, в первую очередь, на родителей посмотрит. А родителям под этим рентгеном может, и может быть по-разному. Угу. И в этом смысле, если может вы строите быть. отношения, как партнерские, уважительные mm -hmm. с этим подростком. Подростки же, они могут быть великолепной опорой mm -hmm. да, к собеседникам. Они вообще-то родители очень неплохо знают. Гораздо лучше, чем родители их. Mm -hmm. Там что у них поиск собственный, mm -hmm. себя. да. Mm -hmm. С кем? Очень острый взгляд в связи с тем, что идет активный поиск. Они все видят, все замечают. Да, да. И он, и он требовательный. Mm -hmm. Потому что им, им, им эта пища нужна. Кто ее даст? Какая это будет пища? Это же определит вектор жизненный, но голод огромный в этом смысле. Если родители образцы, и он видит, что горят, что-то интересно живут, да, мы, мы, может быть, один час в месяц пообщались. Но mm -hmm. это единственное, что я потом вспоминаю. Mm -hmm. Это иногда вот про отцов, по великих мы, иногда даже такие интервью, mm -hmm. наверное, тоже слышали, да, да, мама заботилась, там была, но отец вот он приходил. Мы с ним говорили по душам, и он действительно на равных очень. Я о своем тоже, да, и о твоем это след. В этом смысле не всегда это количественные опять вещи. Это вопрос вот да, да, глубины Именно контакта, интереса огонечек, к искры, Насколько быть? это личностный mm -hmm. контакт? Потому что в быту по жизни много проходных, таких формальных, безличностных, да, mm -hmm. а тут подросток ищет встречи с личностью. И А чья то личность будет, да, и, и именно вот как с личностью. Mm -hmm. Это пища, с которой они себя строят. Mm -hmm. Но это не совсем уже про кризис, это мы с вами про возраст, mm -hmm. Mm -hmm. Да, который не весь кризис. Mm -hmm. Он, знаете, он весь с кризисом может стать, если опять будет хронизация вот этого противоречия. Но подростковый возраст может протекать очень гладко. И вот, знаете, я бы еще вот что развела в нашей с вами беседе, потому что иногда это склеивается, склеивается не очень продуктивно. Вот кризис и конфликт – это раз. Понимаете, вот кризис – это противоречие всегда, которое должно быть разрешено, и в результате кризиса построено новое. Новый способ отношений, новые занятия, новые виды деятельности – Новое место, кстати, mm -hmm. да, в структурах отношений. Конфликт это когда мы, противоречия, не стали решать mm -hmm. вот этим уважительно-партнерским образом, а довели его до конфликта. И отнюдь не все кризисы обязательно протекают конфликтно. Я бы предложила разделить все-таки. Да, кризис конфликтогенно рискован. Mm -hmm. Его разрешение требует усилий. Это не штампованные наши стандартные привычные действия. И слова, и интонации. Да? Это ситуация осознать, заняться поиском, продираться сквозь, да, не получается. Вот, Хотела, а не получилось, да, с этим подростком как-то контакт установить. Вот. А конфликт это когда мы противоречия вот, уже в степень возбили. Не зарядили, зарядили конфликтом или стали непродуктивно пытаться тот кризис решать, мы тут можем довести, можем не доводить. Вот это вот важный очень момент, когда да. нельзя, что нельзя поставить знак равенства между кризисом и конфликтом. То есть если мы кризис от конфликта отделяем, У -у -у. легче же становится, да? да? То есть кризис – часть развития, нелегкая часть. Вообще тема кризисов, таких кризисов, как каких-то вот болезней ростом, Подростков. Она же тоже началась, кто, вообще-то говоря, начал заниматься такими вот проблемами жизненными, да, людей, детей, в первую очередь, да, психотерапией, да, это же не были такие огромные исследования на выборках психологов на, все, на всей выборке. Okay. В первую очередь, да, психоаналитик, психотерапевт. К нему здоровые пойдут хвастаться, как и живут хорошо? Конечно. Нет. Mm -hmm. К нему пойдут люди, которым It's нужна problem. помощь. Соответственно, из этого кресла мы видели картину mm -hmm. Mm -hmm. того, что mm -hmm. происходит. Когда начались... Массовые исследования всех, кто оказал, что огромное количество подростков, немалый процент, как вообще не замечают. У них это гладенько проходит. Вы знаете, не замечают, не значит, что не происходит. Это означает, скорее всего, что противоречия возникли, люди нашли формулу их решения, и никто ничего не заметил. Ну, так, по большому счету. Вот Это по речной порог, как на городе. Мы не застояли да. на этом. Мы ну, решили задачи, прочно. мы пошли, мы остались в контакте с ребенком, мы ему помогаем, ни родители, ни дети, ни, uh -huh. не так, да? Это не значит, что не было в какие-то моменты внутренних напряжений, каких-то недовольств. Uh -huh. вот, эти, вот этих ситуаций, как с мысьем посуды. Uh -huh. да, там, Вот расхотелось, чего. мы из этого не делаем большого такого uh -huh. истории, конфликта. Да, мы не застояли. Вот. Там еще какие-то, наверное, природные, темпераментные, плюс социокультурно-усвоенные формы поведения играют роль. Да? Почтительность к старшим, которая восточная, понятно, она будет по-другому это нормировать. Да? Вот. Если бешеные темпераменты у нас в семье всегда все, как, вот, как говорят, итальянская такая нормальная да, семейная жизнь – вот громко с битьем посуды, но ну, это же не значит, что там, вот, да, там, ну, то, это будет громко, вот, то есть в стилистике этой семьи и так далее. Но поэтому будет часть, да, когда застряли, не разрешили, застряли mm -hmm. в конфликте, потеряли контакт, да, и вот эта вот вся проблематика, mm -hmm. она, к сожалению как это застоялось, или загноилась mm -hmm. или раздуло флюсом, и только это и видим, да. Mm -hmm. Это часть, mm -hmm. вот такая бонная история, mm -hmm. часть индивидуальных различий. Mm -hmm. и, и дальше, я говорю, здесь же еще, кроме девочек мальчиков, есть социокультурные нормы, mm -hmm. традиции семьи, mm -hmm. да, и так далее. Поэтому... Другие будет, различия, ну, Много и различий. И плюс это то, что сейчас стремительно меняется. У нас подростковый возраст меняется вместе с нашим обществом. Они же входят во взрослую жизнь. Mm -hmm. И отношения подростковые с родителями mm -hmm. и с более старшими поколениями меняются вместе с тем, как вообще меняется э, тип культуры. Ну, вот по Маргарет Мит, да, опыт старших поколений уже не всегда нужен. Иногда выйден. Да, опыт молодых может быть ориентирован для более старших. Mm -hmm. Вот этот переворот Маргарет не в 20 годах, 20 -го века писал об этом. Да Это вот просто еще как бы было очень далеко на самом деле в тех масштабах, как сейчас. Но она уже говорила, что есть такие культуры. да как, да? Да, да Я, по-моему, читала ее. она говорила о том, что детей не должны воспитывать бабушки и дедушки, потому что они носители уже ушедшей культуры. Ну, вот с вот этой вот точки зрения, она, она говорила, что есть разные типы культур. Есть типы культур, где это нормально и хорошо. Это кризисное время, время, оно и для родителей тоже кризисное. А, Каждый кризисный да. период для родителей – своего рода испытание на на вот настоящую такую любовь, на принятие, на уважение. На... Ну и, и в этом смысле, знаете, то, что это кризис для родителей, давайте подчеркнем здесь, кроме трудностей и испытаний, другую сторону. Это развитие их рост, личности. Конечно, рост, это их собственное рост. развитие. Угу. Которые вот, все любят развиваться, но все хотят делать это как-то легко. вот моменты, когда кризис это самые такие скачки развития, да, они трудные. Но это вот твой следующий шаг в твоей жизни, как родитель. Как-то мы с вами начали про кризисные возрасты детей, а пришли к тому, что родителям тоже надо беречь себя, находить возможность сохранять себя, в том числе и для ребенка и, и тоже, да, и развивать это, себя. И о, о том, что, собственно говоря, кризисные возрасты детей это кризисные это, периоды это, это, и это родителей тоже, это развитие тоже, родителей, да. И опять-таки возвращаясь к мысли о том, что признание рядом с собой полноценного человечка, маленького, ник никоим образом не помешает вырастить ему нет, рядом нет, с вами никакой, осознанным, красивым, мудрым, счастливым человеком. И здорово, что мы к этой мысли с вами пришли. Спасибо вам огромное за беседу. Было очень интересно. я надеюсь, что наши зрители нашли достаточно много точек для своего принятия, для своего прочтения, да, и услышания, осознания этих тем, этих возрастов кризисных и точек роста, что мне больше нравится, да, вот не слово кризис, а точка роста. И может быть, эта передача каким-то образом поменяет их взгляд на собственных детей. Я была бы, по крайней мере, этому очень рада. Спасибо большое за внимание. С вами была передача «Фокус на человека». В студии работала Наталья Жоу. Всего хорошего.